Привет, друзья! Я Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. Стоять! Мы рады приветствовать вас! <с> и сейчас с Володей мы будем разбирать эти адские лебедки, потому что нам нужно сделать э, сервис. Я хочу смазать вот эту и вот эту. Поэтому, ну что? Есть там вон та и вон та. Вообще, может, попозже? Окей. Okay. А с этих начнем, потому что она уже такая, чуть-чуть туговатенько скрипит. Но нас этим не испугать. Ну что, давай, Тамара, тащи нож, не лезет. <смех> так, -с. откручиваем верхнюю гайку. Вот гаечка готова, да? Ну Винута. выковыриваем ее вместе с этой штукой. Ага, вот, оп, оп, оп. может взять какую-то эту, ветошь, номер два. Номер три. А их, кстати, можно полностью не выкручивать, потому что а, эта штука окей. вот так проворачивается. я понял. Я понял. Хоба. теперь этом ну, теперь естественно здесь 4 больших там все так примитивно разбирается Оно, кстати удобно с точки зрения обслуживания вообще Давай. хоба вот так вот, да? и, и так же, ну, чистенько, красивенько, аккуратненько. Он внизу, я, мне кажется, он делать больше. Говняшечки эти да. надо больше разобрать и просто его нормальненько посмазывать, почистить. Вот эту вот коробку. Знаешь, сколько вот эта коробка стоит? На мартиник, угадай. Страшо представить. Под 100 евро. Ни о чем. Ни о чем. А вот, а вот, кстати. Не за что вообще, а вот это вот. У меня она один раз была погнутая. Видно, она такая, кривая. знаешь, сколько вот такую херню, 180 евро. Не просто одурели, блин, в этом Харкине итальянском. А здесь просто надо ты, ты будет очень аккуратненько это ты все, все разобрать да, вот Ну, короче, вот шоу. эти вот надо просто снять 6 все. 6 ага. да. Смотри, они вообще все болтают. Во. Ну, не все. Ну вот она. эти, например, вообще болтают. Смотри, вот, смотри вот сюда. Да. Смотри. Ух ты, гадость-то какая! Вот это надо снять. Ну, эти, троллики сами. Ага. Но ну, они в хорошем состоянии. Ну, они в хорошем, да, там проблемы нету. Их даже не надо снимать. Ну, их помыть надо, я думаю, будет. Да, я думаю, даже от этого не надо делать. Они чистые. Их, надумаю, Думаю, ну, а может быть, это... и помыть. Да. Можешь помыть да. просто, чтобы свежие смазки положить. Окей, окей, помоем. Да. вот это надо будет вот привести в порядок вот они нитки, вот да. нитки какие-то И... вот, красивая вот отсюда ленточка красная ага, ага. Ну да, это все нужно просто сейчас будет вымыть хорошо. Они же все вот так снимают сверху. Да? Оп. Да. Я прямо да. даже просто вот они даже... Просто даже не снимаются, а просто лежат они. Здесь. Да, просто... Ух ты, грязь. А там сухо. Нет, а... Да, короче, все. Поломал. Ну, все, все, все, что можно было Собираем сломать. нормально. Понимаете? Пока непонятно. Пока нет. Но я думаю... Я думаю, что эти... эти длинные ребята будут может на них он действительно висит да нет они вроде так да. короткие коротши а может и нет они совсем не совсем они короткие показалось что они короткие да это все на них висит как и есть ну и вот хоп изъяли химика какуля ну явно отломанная ну, что-то, да. Угу. Это же двухскоростная лебедка. Она в одну сторону быстрая, в другую не Чуть -чуть очень. Чуть-чуть помедленнее. в два, наверное. Чуть-чуть помедленнее кони. Это вот должно вот так вот быть. Ну, да. Окей. И Это вот наверх, чтобы, как обычно, ничего не пролюбить. Это? Это мусор. А можешь обратно вернем? А, как мы его склеим? Ну, туда так же и положим. Она же здесь лежала. Прекрасно работала. Это мне не нравится. Рассуждение. Звучит как-то не очень. Она просто тут лежит все. Вот может быть отрезать. Да, надо будет отрезать. Да, просто здесь лежит, понимаешь? Да. Это втулочка. Ага, понял как работает? Я думаю, она, она просто надежит. Она с двух сторон. Ага, Стал, сжимает. Да. Два. Типа грибка. Да, я думаю, эту часть надо будет отрезать. И все. Ой, Ой что-то упало. Это гай, это шайба. Вот да. Что он просто надержит, чтобы харповичок не развалился. Угу. Ну, ну что, вот все? И все? Можно ее вообще скрутить. Да не скрутить ее, это будет на гемора полно. Да. Надо просто ее помыть, сейчас будет хорошо может даже бензин для бизин бензин. ну бензина бензин. есть смешали его с кровью володи голубых кровей между прочим немножечко пришлось порезался спустить... что ли немножечко <смех> пришлось пустить кровь порезался <смех> <смех> вот вся проблема забилась ниток или волос чьих-то из подмышки. А может быть из под капитанских износа. Из... <смех> а может быть и так. <смех> ну, волос много на самом деле. Они забились в шестеренку. Промеж зубов. И это зубов. Справили-то. что это здесь? За... Это, это что? Ну да, <справили> наверное, какие-то следы, мелкие следы мелкой коррозии. Угу, это фигня. Вялится. Ой. Ну ладно. Тут опять... Это вообще да, сложно смотри, какая деталь. Она еще с цветного металла сделана. Mm -hmm, золотая, наверное. А, может быть. <laughs> Но, судя по цене, все, что идет на лодку... Оно как минимум золотое. Оно... Его делают специально из другого металла чтобы было дороже золота. За золото люди не готовы платить так много. А этот желтый никто не знает. Красота? Волос нет. Все. Вычистил. Ой. Сломал. это была, между прочим, одна целая деталь. Я не чая. Об стену вымышлю. <свес> <свес> <свес> <свес> Такой гадкий номер у нас сегодня будет. <свес> <свес> Сложная деталь. Отверстие не круглое, а квадратное да. с уголками закругленными. Да, крутяк. Так, а эти же снимаются. Ну... Я думаю, а, не надо, надо их. А, я думаю, их так можно помыть. Ни так тут нету. Нет. Ну просто помоем. Какая она вот, вот так вот, да? Да. Вот, ага, вот, ну да, это не весь. Я немножко. же ее здесь отламывал. Да. И вот сверху. Ну, это понятно зачем. Хва! Шик! Вот, узелок собрали. Узелок завяжется, узелок развяжется. Ну что, еще мамой, что-нибудь, давай? Девчонка 1,5. Нравится? И как грязная. Фу -фу. Входит и выходит. Ну вот ее помыть. А как вы проводите карантин? Это кого-то закрыли в гараже это же вот эта штучка она внизу где-то вот вот здесь половина у нас же всех это записано запомнил аск аск похоже она одинаковая нет, не одинаковая одинаковая знаешь, туда О, звенить будет хорошо теперь надо туда грязь напихать какой-нибудь, да желательно Ну, какой-нибудь смазывающий больше. Мы еще их перед тем, как будем туда ставить, будем туда набивать грязи. Будем. Будем. Будем. Заливать маслом. Не знаю про масло. Ну вот в это место лучше масло. Да. Вот а туда вот. грязь. А туда грязь. Это ставится вот здесь. Ну, вот она, половинка. Это вот ставится вот так. Прикольно, что оно все такое вообще разобранное, да? То есть оно да. нету, ничего не выкручивается, ничего просто такое. сверху собрал, предельно, все, кучу и все. Предельно все. Просто. Я это не понимает? Не, хорошо держится, надежно. Это же так было? Наверное. И вот я э -э уже засомневался. Да ладно, забьем потом молотком. А, ладно, хорошо. Вот так. А этот персонаж где был? Ну, здесь. Вот эту вот штуку -то а, снимаешь? Точно же так. Точно же так. Непременно именно. Именно так. Все, валя, все, собрана, красиво. Все осталось покрасить и поджечь. <с <с Тут еще детальки есть. Надо грязь. Ну, сначала надо все помыть. До грязи дело дойдет. Персонаж и как в, в компьютерной игре самый главный. Босса убить. Босс, босса убить босса. Это одна скорость медленная, а это большая. Такой звук непривычный, да, то, что оно звенит. Обычно а сейчас, сейчас, грязью сейчас. исправляется. Сейчас помягче пойдет, да. Как только босса поставим. Как на только место. босса поставим. Легко вымывается. Вторая стадия. Пластик пошел. Да, босса сделали. Вторая стадия. У нас, вот видите, здесь вот такие вставочки. Одна треснутая. Вот Эта, которая треснутая, мы ее поменяли местами, чтобы она работала на той, которая низкоскоростная. Вот, вот эта. А вот эта высокоскоростная. Она крутится больше, поэтому мы под нее сделали вставочку, поменяли на более целую. Ну, в условиях карантина это проблема ее где-то сейчас взять. Выбрали... Из... Ну, ее еще и фиг найдешь, я думаю, такую. Да, я не думаю, что это большая проблема будет, но так как я думаю она еще изоляция. много лет проходит еще много лет будем надеяться что она еще пройдет много лет скоро мы будем отливать эти штучки из песка и говна рыбива давай его намажем ну я хочу, хочу примерка потестить ну все поделать делась так сухо голов прям нету Бесит. Нет. Опа. опа вот он не вот. садилась ну и нормально ну, а сейчас... здесь ты вообще вытащил этот шплинт. все поломалось все сломал. испортил дорогостоящую вещь теперь попробуй вытащи ее. пробую получилось yes. да где грязь вот такая вот или вот такая я думаю, что можешь любую брать. Не, я думаю, давай вот ту. Мне это больше нравится. Грязная, которая. Грязная. Попробуй. Должна быть вкусная. Самое Радость. Как не хотелось морать пальцы. Ну ты вынужден это сделать. Да. О. Еще надо, да? Марина. Угу. Добавь говница. как он это делает руками. Что такое? Ну, по груди ну, вымажешь. Ну, я люблю. Что, вот. что, да. вот она, да. что это тут какой-то... Вот, это там какая-то какулета. Вот она. Что это? Какой-то абразив. Ого, это опасная штука. Согласен. Вот это вот посложнее сейчас будет. Не, ну про оську понятно, я имею в виду про вот эту вот ага. штучку? Ага. Ну это надо еще мазот. Мне нужно больше золота. Мне нужно больше мазот. Но когда сухое нормально, а когда под нагрузочкой, так уже сразу и нет. Заработал. Ну, с устами вот это. отлично. Что? Это снаружи? А, нет, это же вот сюда одеть надо. Да, да, да. А, цельный кусок грязи. Мягенько. Лучше. И оп, опять шашломалки, сломал. Сломалось. Выбросил все... его в море. Может так и сделать? Устал я, да? Да, у нас будет еще повод один. Понырять. Давно не создавали себе проблем. Ты звук чака Такой звук такой. Как говорит мой друг Асхаб. Флоп-флоп. Прямо -флоп. эти идеальные. Пил, пил Ты грязными руками берешь. Ну конечно. Они прям просили. Возьми меня грязными руками. Дерти бичес. Дерти. Очень грязная грязь. Она даже специально грязная сделала изначально. флоп-флоп флоп-флоп что делать? Дать чайбу, да? <звук> <звук> не получилось <звук> <звук> О, а отлично. так хотелось ну все, это идеально ну осталось еще думаю вот в эти места да давай и напихаем конечно вкрутить немножко мазута. ну да проверьте подписаны ли вы и обязательно нажмите колокольчик а мы продолжаем ну вот все смазано собираем засыпаем не вот эта штука туда Да, не не на меня больше вот так да вот увидел ага я почему сюда целился не не не по находится помню, что я долго... ну она хоть и нержавеющая но так она Это да, Володя просто вытер свои пальцы так и есть не брать не обманешь смазываем их вот так же этой грязью, смазкой, смазкой. Все, да и их сюда вкручиваем и затягиваем, что характерно а не то, как было до этого <смех> <смех> как-то наиграно получилось <смех> <смех> как будто не по-настоящему, да это надо смазывать все, я думаю да Железячку? Железячку? надо смазывать. Тут надо вот эту саму шестеренку. Именно. Собираем? Засыпаем. <сосе> <сосе> Будька. Хлюп-хлюп? Хлоп-хлоп. А, хлоп-хлоп, да. <сосе> Да, ну это сейчас можно это потом можем вставить, когда уже оденемся. А. Ну да, Она и так нормально. Не понимаю я. Я думаю, что это в самом конце уже, когда все собрано. Она вот так вот и вставляется. Это она вставляется сюда. Нет? Ну она. О! О! Все, есть. Вот это чтобы есть. она не вылезала. Готово. Ну и что. Крышечку. Топ-кэп. Топ-кэп. Это так? Да, да. И все. Топ-кэп. Топ-кэп лала лап. Топ-кэп лала лап. Давай, Может я там рукой держу Может как прикрутить Может, но ну, по-моему нормально Ну что, проверяем? Соус so мус Мяукает прям Мняв, мяукает. мняв. Починили уже лебедки, вернее, сделали сервис. Они такие мягко-мягко работают. Это у нас также урчит. И э, боковые лебедки у нас также работают мягенько. То есть все, э, с обслуживаниями лебедок мы закончили. А дальше.. Следующий шаг за вами. Вам нужно проверить подписку, проверить колокольчик, потому что у нас впереди еще будет куча технических выпусков, и вы должны их не пропустить. Ставьте лайк, комментарий. И до встречи через несколько дней уже в следующем выпуске. Пока!